Мы должны выглядеть как стартаперы, а не как инвесторы, сказал Евгений Касперский 11 октября в ходе пресс-конференции. Кибербезопасность СУТП время действовать вместе, которое проходило на базе университета Иннополис. Мы активно работаем по системам защиты индустриальных систем и в первую очередь критической инфраструктуры. Почему Иннополис? А потому что именно здесь, спасибо правительству. Татарстана, Республики Татарстан. Именно здесь мы увидели огромный интерес и понимание проблем. Именно здесь нам открыли все двери и активно помогали нам в наших проектах. Один из этих проектов это центр компетенции. По промышленной безопасности, которая сейчас работает на базе Иннополиса. В ходе конференции не раз было упомянуто, что Татарстан входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством кибератак, а также об инициативе создания республиканского клуба IT-директоров, которые на постоянной основе будут взаимодействовать в области информационной безопасности с лабораторией Касперского. Мы сейчас с некоторыми центрами ведем, в том числе вот и с Иннополисом, ведем такие совместную деятельность, на, на, ну во-первых, на повышение осознаваемости этих проблем, во-вторых, на подготовку специалистов, потому что их нету, этих специалистов. А они нужны, мы считаем, что они нужны, поэтому вот мы работаем. Лаборатория Касперского уже давно работает в сфере индустриальной кибербезопасности. Эксперты компании накопили большую базу знаний об актуальных угрозах в этой области, что позволило Касперскому открыть в Татарстане Центр реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах. В совместно с ТОНЕКО они планируют распространять данную систему на всю нефтегазовую отрасль. От нефти было принято очень грамотное решение. Это вместе с лабораторией Касперского отработать на предприятие TANECA, отраслевое решение по защите объектов нефтегазопереработки, нефтехимии. И мы в этом направлении с Евгением Ультиновичем при поддержке Министерства информатизации и связи республики начинаем работать. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.